Нам нужно сейчас определить контур этого объекта, территорию его, охранную зону для того, чтобы понять, как вообще к этому Украину получить доступ, для того, чтобы он, собственно, возродился в жизнь и что-то из себя представлял. То есть Туда можно попасть, в это отверстие, в это помещение с крыши, и мы увидим вот этот мухин. Это, собственно, рухнувшее перекрытие. Мы планируем дойти до точки невозврата, когда вот сейчас вскрыли башню и поняли, что внутри действительно что-то есть, что представляет собой ценность, и оно может быть как, не знаю, арх-пространством или какой-то точкой притяжения, вот именно вот этих погребами их не назовешь, а вот эти конструкции, хранилища, а дальше уже будет зависеть от инвестора, как он сможет это привести в порядок и на каких условиях область сможет передать ему этот объект.